Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Йоба Гейма, и с вами, как всегда, ваш Сантьяго. Сегодня я продолжаю прохождение Resident Evil Village. Если ты приготовил для себя пару вкусных плюк, заварил крепчайший чаек, тогда мы начинаем... Итак, мы находимся в доме Бивиньента. Бивиньента, Беневьента, что-то вот такое. Потому что, объясняю вкратце, э -э я записывал полчаса прохождения этой игры в прошлый раз, и у меня не записался звук с игры. Сплошной мой голос. Поэтому я вкратце рассказываю. А, Герцог рассказал нам историю о том, что у нас присутствуют четыре персонажа, которых нужно будет преодолеть. Одна из них была уже Дим, э, Димиден, Как, как девку звали-то, я не помню. Неважно. В общем, их осталось трое. И у каждого есть частица розы, которую нам предстоит собрать из колбы. Сейчас мы в доме Беневьента. Э, это кукольщик. Кукольщица, а кукольщик, не знаю. Вот мы спустились в подвал. Здесь вот лежит такая вот, э, значит, куклота. Куклота. В куклоты нам нужно поправить, значит, я так понимаю, что нужно поправить, открыть рот. Во рту есть какая-то марка, бумажка. Выберите предмет. Во рту что-то лежит, но без инструмента. А, понял. Я, я понял, здесь надо найти какой-то инструмент еще прежде, чем а, подлутать, подделать, что-то сделать, что-то нам починить. А, соответственно, это что? Это какой-то пинцет должен быть, да? Если здесь что-нибудь такое есть, я буду прям э, рад, признателен. Э, попробуем в кладовку сходить. Надеюсь, что в кладовке, на самом деле, о, здесь вот как бы то, чего мне нужно. У меня нет такой медальки, к сожалению, к сожалению. Попробуем изучить все. Можно было изучить ноги, да? Давай попробуем изучить ногу. Обзор. Обзор. Здесь, может быть, отделить ногу. Отделить ногу. А. А что это А? А, я понял. О, все. Значит, влево. Здесь ключ. Здесь ключ какой-то определенный. Заводной. Ключ заводной, как и я в лихие свои времена. Так. Значит, можно еще изучить руку. Достаточно прикольно вот эта вот система снять Кольцо. Достаточно прикольная система головоломок, то есть изначально мы боролись с девками, со всеми девками, здесь уже, мне кажется, этап какой-то, знаешь, а пилы. Здесь снова начинаются какие-то головоломки, вот это все, в чем нам предстоит разобраться, это хорошо, Поэтому ставлю лайк. Мы взяли кольцо, у нас есть заводной ключ, бинты слишком прочные, их надо чем-то разрезать, нету у меня, нечем мне разбер... разрезать все это, давай мы изучим... Какой кошмар. Это Я что? не буду это смотреть. Это... Я не буду это... Вот, осматриваем глаз. Давай сейчас его повернем. А... Не, давай на место поставим. Вот так, да. Изучить глаз. Угу. Еще руку можно изучить. Здесь в руке какой-то короб, да? Вот налево давай. Вот здесь. Крышечку снимаем. Отделяем правое плечо. Надеюсь, там будет... Серебряный ключ. Нет, это не то, на что я рассчитывал э, и что надеялся найти, однако тоже полезно. Я еще не знаю, откуда он, правда, изучить руку. Вот здесь, да, можем отделить предплечье. Наверняка там что-нибудь тоже найдем. Может быть ножницы, и мы сразу тогда вскроем грудную. Оу, oh, фак. Что? Это три закрытых глаза. Изучить. Что это еще раз было? Ммм. Ну, понял. Мне хватило времени, чтобы изучить это все. Значит, давай посмотрим. Здесь заводной ключ. Куда нам может понадобиться воткнуть заводной ключ? Может быть, сюда? Сюда можно серебряный ключ воткнуть, я уверен. Да, давай зайдем. Теперь открыто кабинет, в котором можно найти ножницы, пинцет, изучить воду, включили. Помним, да, о рентабельном отношении к предметам. Вот этот ящички вот такие ящички в предыдущей части игры означали что их можно вскрыть что в них что-то полезное а -а нынче же ничего полезного нет только слышим воду текущую в раковине да, давай откроем шкаф Ш в шкапе пусто в шкафе пусто дверь заперта с другой стороны а что же мне кнопка это тоже ничего мне не дает сделать здесь я тоже ничего не могу найти может быть, я просто воробушек слепой? Как считаешь? Дверь-то я открыл? Подожди. Инфа сотка, что... А, здесь мы еще и... По... Здесь у нас уже пароль на дверях, мы не можем выйти отсюда. Понял, будем разбираться, будем разбираться. Здесь... М -м... Ничего же нет, да, что может помочь. Заводной ключ. Интересно, куда мне нужно ставить Заводной ключ. И где мне нужно что-то еще найти? Кольцо, покрытое мраком. А, кольцо снято с пальцев. Оно заляпано кровью. Подожди, а может быть мне колечко нужно в мувальнике промыть? И на нем что-нибудь появится? Смотри. из заво... Нет. А, давай, кольцо, кольцо, кольцо, кольцо. Да ну, конечно же да. Вот, вот оно, сущность. Сущее проявление гениальности. Обручальное кольцо. Хорошо, мы отмыли. Здорово же получилось, да? Однако по-прежнему еще ничего мы не можем с этим поделать. Попробуем, пойдем, на, наденем на кольцо. На кольцо, на палец. Или это так не работает? Хорошо, тогда для чего мне заводной ключ? А, здесь ничего не играется. Здесь мы ничего можем сохраниться. Так, так, так. Вот уж засада. Вот она вот эта вот головоломища, которую я вот уже, уже, уже заплутал. Уже застрял. Встрял. Угу. А ну уж я не знаю. И вот этого кольца у меня и подавно нет. Так, так. Можно вставить предмет. Я, согла... я... я знаю, я понимаю, что можно вставить. Давай, подожди, еще раз изучим. А, сброс. А, вот. 052911 Шаришь. 0, 5, 2, 9, 11. 0, 5, 2, 9, 11. от, Есть пробитие. Есть пробитие, отлично. У нас получилось снять замок, выбраться отсюда. Сейчас посмотрим о, по местной локации, что у нас может здесь находиться где-нибудь. Так, здесь двери открылись. Для чего? Почему? А почему так? Вот, ну, как бы, меня игра сама вот заманила. Можете на моем примере посмотреть, как легко меня чем-то заманить. Дверь открылась, я вошел. Здесь есть... О, здесь? Кор коробочка с заводным ключом. Она должна быть, мы это открываем. Oh. Подожди. Эм, поменять. Нет, шки. Хм. Не работает, что ли? А почему? Сломато. Сломато. Ладно, если не работаешь с ней, что-то не так. Мы сейчас попробуем тогда поменять вот так. Вот это сюда поставим. Нет, это не сюда. Отнюдь. Отнюдь, это не сюда. Может быть так? А может быть, вот так? А может быть, вот не так. А... Запустить. Опять не проходит. Опять не проходит. Так, мне голова моя что-то не подсказывает мне, не дает никаких намеков. Пом поменять, запустить, выбрать. Тогда подожди. Нет, точно нет. Точно нет. Здесь сто процентов. Вот смотри, от нее идет э, такой разрезик. Вот такой. Это не сюда. Во-во-во-во! Во-во-во! По-моему, вот так, да? Какой же я изобретательный, какой же я молодец, какой же я внимательный. Да ты что? Саш, есть пинцет Пинцетом мы можем с рта достать марку у нее а, Употребление Всяких марок вредит вашему здоровью Напоминаю, если кто-то вдруг не знал То я напомню, да, и настоятельно Не рекомендую к употреблению Почтовых марок хм. Кстати, пойдем посмотрим, что у нас Теперь во рту, во рту там была какая-то Записка, либо фотография Понятно, спасибо Инфа что это Что-то плохое, что меня уже подстерегает Говно какое-то, изучить рот Открываем рот. Открыть. Пинцетом. А, пинцет. Пинцетом достаем. А, это фотокарточки какие-то. Хм. А интересно, зачем? О, боже. Нет, я не скажу но Только нет. А... О чем мне хотели сказать? Никто не подскажет? Я бы, конечно, я бы хотел на самом деле понять, о чем мне хотели рассказать. Здесь глаза. Вот с глазами ничего не получается у меня. А, ворон. Да? А, все понял. Подожди, ворон это, наверное, от другой двери вот этот вот ключик. Ворон. Один, который летит вправо. Один ворон, который летит вправо. Здесь у нас в руке три закрытых глаза. Три закрытых. Надо э, найти еще что-то. Часы все закрыты. Подожди, может быть мне все... может быть у меня здесь дверь открылась? Нет, к сожалению, не открылась у меня дверь. Давай изучим пленку. А, пленка... На пленке два медвежонка. Два медвежонка на пленке. А что же это значит? Как бы понятно. А, подожди, может быть, микроскопом надо разглядеть? Нет, он тоже не работает, к сожалению. К моему большому, большому, большому сожалению. А, давай попробуем. Может быть, если мы запустим... Фу, гадость. Фу, гадость скрипучая. Если мы что-то начнем уже делать. Э, ворона, которая летит вправо. Вот это. Угу. Здесь три глаза закрытых. Вот так вот, да? Здесь у меня у меня нету вот этой третьей медальки, которую нужно покрутить там. Она самая большая. Где бы ее найти? Где бы ее найти, чтобы еще поделать? Чтобы еще можно было бы осмотреть? Плюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Э, Кусок кинопленка, извлеченной из рта куклы. Кинопленка. Кинопленка. Кинопленка. И мне же, мне весь. О, -о, О, у меня мураши пошли, я у тебя. Ты видел, нет? Там стоит это Мия с э -э, розой. Так давай вот сюда. Я я сюда пойду. Здесь все закрыто же. О, во, во Вот тут изучить.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 А, первое у нас. Лучший друг Розы во всем мире. и очень нравится эта сказка. Давай смотреть. Лучший друг Розы. А, выбрать. А, Д, выбрать пленку. Лучший друг Розы. Окей. Окей. Любимая сказка. Окей. А, сказка. Самая важная для нас на этом свете. Подарок на свадьбу от бабушки. Самое важное на свете. Подарок на свадьбу от бабушки. И вечное доказательство любви. Да, все, вроде да. Вроде ра работать должно. Сейчас запускаем, смотрим. Киноху будем смотреть. Кто-то подвал. Что-то какая-то творится прям без какая-то подварка. Вот, что-то звонок, что ли? Чиково? О, это получается. А, это получается, это колодец, а это колыбельная. Ну, колыбель. Колыбель? Колыбель. Опять-таки, колы что? Бель. А, понял. Хорошо, не дурак. Колодец. В колодец, в колодец. Мы посмотрели абсолютно беспонтовый фильм, но двери открылись. Для нас двери открылись. Идеально. Сейчас чекаем, что у нас здесь можно нацепить. Может быть, какие-нибудь ножницы найдем? А, обычно я такое дерьмо пропускаю и потом хожу ищу. Вот, мне нужны были ножницы Но нет, в этот раз нет Куча кукол, понятно Куклы, куклы, куклы Ножницы, кайп Смотри, я взял ножницы Здесь больше ничего нет, но я могу разрезать винты, э, чтобы пройти вот сюда Ага, а это что? Это я вообще куда вышел? Снять трубку Алло Кто-нибудь ответит или чего? Пусто? М так никто и не позвонил. Нам не дозвонился. Не дозвонил. Да что? Что ж ты будешь делать-то, да? Ну, снять трубку. Алло. Мия, прошу, послушай, я не хотела скрывать это. Мия? Я не хотела терять тебя, разрушать нашу семью. Мия, о чем ты говоришь? А что? Что произошло? Что пришло? И там теперь черепашка ниндзя, если ты понимаешь, о чем я. А что ей пришлось? Я пока еще не догоняю абсолютно ничего. Так, у меня такого нету. Такого у меня нету. О, что ж. А, все. Я понял, ты короткий. Смотри, смотри, смотри. Видел, не? Ты видел? Видел, да? Говно, а? Что ты делать будешь? Так, бинты. Мне нужны бинты. Разрезаем бинточки ножничками. Шлеп, волосатые, все какие-то волосы. О. А, ну здесь по-любому как раз таки, да, медалька еще одна. Медный медальон. Медный медальон, все перестало работать, шипит. Не, не буду, я не, нет, не, я не буду это слушать, я, я пошел, я, я пошел вставлять медальку а, Изучить медный медальон, да, прекрасно Ой, красота, да, двери еще открылись Подвал опять, это, наверное, тот, который был на видео, подвал, в котором есть колодец, колыбель, да Давай посмотрим, заходим, да, все верно а, Здесь какие-то шлики, кто-то, наверное, собачек любил а... Здесь та самая колыбель, которая качается сама по себе, одна абсолютно. Ну и мы, собственно говоря, спускающиеся в гебри того самого колодца. Так, колодец мы... Опа. А, а, а, а. О, ключ от электрощитка. Кайф. И все? А это не... Случайно не та кукла, которая была у меня? Ладно, ключ электрощитка. А это что все значит? Кто-то, наверное... Кто-то закрыл двери или что? Ну нет, не могли. Я, если двери тут закрыли, я вообще не разберусь. А, колыбель поломали. Все, ничего страшного. А, абсолютно ничего страшного. Выходим. Вот это вот как бы головолом очки. Головолом очки. Давай, смотрим. Выскакиваем, выстреливаем. Двери тут открыты и горит красный свет замечательно супер вау горит красный свет чтобы еще могло произойти чтобы это все значило главное я опять-таки напоминаю пройдя школу хорроров да здесь самое главное не обоссаться от всякого А, он убежит за мной надо нет Просто интересно посмотреть на тебя. Какое же ты чмо! Какой же ты, мать твой чмо! Да ты что? Главное, не... Главное сохранять спокойствие. Потому что вот эти все страхи тебя могут отвлечь от чего-то действительно важного. И, собственно говоря, ты упустишь возможность пройти какой-то определенный этап в игре. О, -о, -о, о Смотри, уже выстроились в ряд девоньки. Так, я вот помню здесь вот так... Темно, тогда. -то Пытаюсь разглядеть все, но ничего. Не... Ключ от электрощитка. Так, теперь открыто. Ну, теперь я вызываю лифт. Тут же никого. А, надо. Подожди, во, взял. А, ладно, я тогда возвращаюсь. Я надеюсь, У меня аж мурашки. Да ты что? Да ты что ты будешь делать, а? Посмотри, он плачет, он. О, он слюни, пускает, он плачет от того, что мы его бросили. Но я не бросил себя, малыш, нет. Я вижу его хвост. Вот он пополз. Я надеюсь, он сейчас не развернется на меня. Ну, все, отлично. У меня есть как раз-таки берельев с ребенком. Который я сейчас открою. Все, дверь открыта, закрываю нахер, потому что та херня, которая ползает по коридору, меня вообще, ну типа, не внушает никакого доверия, интереса изучать ее. Фу, нахер, она противная. Еще все темно, так, еще звуки эти. Ах, оно еще живо. Ой, ах. так, и опять таки, опять таки здесь ничего нет. И снова нихера нет. Так, картинка, которую я не буду смотреть, видимо, по всему. Угу. Т-т-там. Почему здесь все закрыто и ничего нет? Ничего не дают открыть, ничего. О, спрятаться можно. Предохранитель можно взять, а зачем? Я еще. Я еще не видел. Подожди. Давай спрячемся. А от кого? От кого я спрятался-то? Зачем? Не понял. Мне, мо... Мне кто-нибудь может сказать, от кого я спрятался и зачем? Это какой-то бред, это какая-то страшилка. Не, вот я сейчас сглотнул слюнку, только потому, что я как бы во рту пересохла. Это единственная причина, почему я так сделал. <ш Crimea> <shoulders> так, стопы. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Так, стоп. Так, стоп. <vesco2> И Тан говорит. А где оно? А, вот она ползет. Так, закрываем... Дверь, пойдем в шкаф. Шкаф уже открыт, слава богу. Ой. Закрыть. Закрыть шкаф изнутри. Туши фонарь. Ну все, да тихо. Это все это, ну, это элемент неожиданности. То есть, как бы, понятное дело, что я бы не испугался, если бы, ну, типа, не был о, отвлечен своим разговором. Это, это это не страшно. Это, ну, как бы, тут главное сохранить спокойствие. Главное верить в себя и знать, что ты можешь, что ты сделаешь. Я уже вижу, как слюни там текут. Это абсолютно не страшно Ооо, вот оно Смотри А чего оно хочет от меня С такими звуками Что оно от меня хочет Вы что хотите в моем холодильнике Ага Предохранитель, от чего был предохранитель? А, все, предохранитель от лифта, да? Лифт не работал, электричества не было. Так, так, так. Ну давай посмотрим. А, да ты что? Да ты шо, какое оно, да ты шо? А это мор? Да таких монстров можно делать вообще, чикак? Господи, оно еле шевелится, оно еле. О, по, этот, по лестнице взобралось. Ты посмотри, да куда ж ты? Да куда ж ты? Хо-хо-хо, какой. Ух ты! Ух ты! Это... А скользки-то какой-какие. Ой-ой-ой. Я, может быть, нарушил а, что-то. Ой. Ладно, я это вырежу. Так, вот я здесь. Я здесь. Оно от меня отстало. А, мне сейчас нужно. Попасть к лифту. К лифту мне нужно попасть. Три пуповина тянется какая-то, а? Это что такое? Это же страшилка, получается. Это страшно. Ну ладно. Я надеюсь, что самое страшное уже мы прошли. А, вот, да? Вот здесь лифт. Предохранитель вставляем. Все, Изи, Легче. А почему? Почему так? Почему так? Почему оно здесь, блин? Меня опять отправляют. <гас> да я здесь и не могу. А где? Где выход-то? Где оно? Вот голова. Блин, ее я реально не вижу. Оно реально. Я его реально не вижу. Так, все, я побежал. Так, а... нажать. Так, так, так, так, так, так, так, так. так Чих, чих, чих, чих. Все, Изи, легчаешь прохождение бан. Все. О, о, о, о, о, о. на него. Да, да, да, да. Да что? Да. Ох ты, ох ты, как ты можешь? Молодец, ковбой. Ох, это был сложновато. Ох, под ниху, под ниху, смахнули и все. Главное, что мы поднялись наверх от этого дерьма дерьмакуска, потому что он я. А оно смеется! Вот по... а... Красные глазки. Оно смеется, понимаешь? Оно над нами смеется. Угу. А Флешбеки уже пошли какие-то. Надеюсь, ничего со мной сейчас не произойдет. Как много кукол, ты глянь. О! Вот про прошу. это я говорил. Сейчас мы с ней воюем. Ты еще жив, да? <связывающие> <Позвольте меня сбережать> О, мой бог, посмотри сколько Тик-так! На кого твоя? Жизнь. Попробуй найти меня. Жестко, жестко, жестко, жестко, жестко. Ой, оно шевелилось только что ли мне показалось? Тик-так, тик-так, на кону твоя жизнь Попробуй найди меня Скорее всего, это призыв к действию Во-во-во, смотри Это какая-то страшилка, блин, опять Ну что Давай наверх Наверх сходим, посмотрим Может быть, да найдем эту крысу здесь Что она вообще от меня хочет? Смотри, игрушки я понял, дребешат. Только там, где она может быть. О, в шкафу. В шкафе, нет? Нет, в шкапе. А, так вот она. Нашел. Еще один палец минус, нет? Ой. Ой, а это можно было такое делать вообще? Или... Ну, осуждаю, конечно. А что, ножницы-то все уже? Куда теперь без ножниц пойдёшь? Чем будешь там бить? Смотри, вот она. А на самом-то деле красивая мадам вот это была, да? С куклой своей чревовещателем. Вот сюда я еще не ходил. Сто процентов будет что-то здесь. Да-да. Да-да-да. Нет? Разве нет? Разве не сюда? Смотри, они все дребезжат, голову у всех крутятся Значит, где-то мы в эпицентре говна Или они крутятся, потому что они меня сейчас убьют, нахер Ах. Сложно, почему так много? Они сейчас на меня нападут, да? Я не хочу Стойте, я тут Мать вашу Не-не-не-не-не-не-не Подожди Это в чем прикол? Оно закрыто, понимаешь? Fucking slave Да черт бы побрал это говно Где она? Так, она должна быть... Я ее должен... Где-то найти, да? Получается, вторую точку Одну я нашел Нихера себе прикол Uh, типа, а что так? Можно было, что ли? Так, мили... куча кукол, где же она? Где ее? Черти носят. Нашел! Нашел! Бам-бам! На! Бам-бам! я какой-то особо внимательно, я так смотрю. Так, снова, да, ее где-то надо найти. Давай попробуем здесь. Сюда пойти. Вот здесь я ее еще ни разу не видал. А, может же быть такое, да, что она заспавнится где-нибудь здесь. Она же правильно понимаю, не рандомно? Во-во-во-во-во-во-во. Смотри, смотри, смотри, смотри. Ой, что-то из, из нее вылазит, что-то, да? Обращаться с моими могу да, могу да, могу себе позволить. Сила богов во мне, я чувствую, она пропитала меня насквозь, я дышу этим. Это что это все что ли? В Натуре это что это ли? Все. Ну надеюсь, что да, блин. Вот смотри, а мы вып... из нее выпал ключ? А единственное что. Ключ выпал, но единственное, что мы не взяли. О, что? Он... А, вот она. Во, во, еще одна часть. Кайф. Слушай, кайфово вообще. Очень здорово. Так, ключ мы взяли, да? Это ключ или это какая-то ящичек. М а, во-во-во. Объединен с четырехкрылым ключом. Все. Значит, здорово. вот кто за этим стоит. Колба, да. да. Тут уже две. Колба с ногами Колба, мать ее, с ногами А, правда О А зачем она мне? Нет, нет О, все, и двери открыли Балдеж. балдежь, молодежь Что это такое? А, типа, беневиента пройдено, да? Хорошо, давай попробуем сходить к этому закрытому ящику где-то здесь нарисован ящик, получается, вот там а, Попробуем выйти туда, отнесем вот эти ноги к алтарю Блин, интересно, мне очень понравилась эта вот, а, вот эта глава Очень крутая То есть, балдежно... А мне предметы вернули? Вернули Очень балдежно а, Сейчас скажу, где тут кнопочки а почему вниз? А, все точно, я же поднимался вверх. Все, очень балдежно, что добавили элемент головоломок в этой игре. И вот это вот э, режим пряток, да, с э, беневиентой, прям очень колотил меня. То есть не встречал ни одной игры, где додумались бы вот такого формата запустить э, миссию, да, с победой над врагом, над боссом, рейд-боссом, рейд-босс. Поэтому это еще один плюсик в эту игру. То есть мне, мое сознание покорила игра предыдущей части Resident Evil 7 Resident Evil Вообще-то, да? Если кто-то не знал, я просто как бы дуркую а, И вот это Вот эта игра, это просто Это пушка, бомба, это все это Это вообще, это, это просто разрыв сознания Локации так до хера Просто-то ты шо Так, погоди, вот я, получается, могу сейчас изучить Ммм Подожди, а чем? Я бенеента. А что, что, что мне надо? Ключ, ключ нет, ключ Дмитриевску нет. Здесь нельзя это использовать. Колесо карты сокровищ. Здесь нельзя это использовать. Очевидно, я что-то пропустил. Очевидно, я что-то пропустил. Да. Так, ну ладно, побежали Как бы, не знаю, где там это все искать И все ли мы забрали вообще По, по ходу прохождения главы Но, но. Одно остается Одно остается О, я уже слышу Я уже слышу Вот, мычка О, дробовик крутой Да ты шо это, типа, круче, который... чем у меня есть, или что? Это зомби какие-то. Ой! Ой! Схватил. Он меня схватил. Он меня сейчас укусит, и я, получается, запущу эту эпидемию Walking Dead. А? Или нет? Блин, скорострельность очень маленькая у него. Можно мне мой? Вот, смотри. Это мой. та да, да да да да Опять укусил. Кус мне сделал, гад. Давай, так. так. Так, так, так, так, Ой, надо было перезарядиться, а я. А откуда их так много? А почему они не дохнут там? мне, может, кто-то объяснить? Так, беру пистолет Нормально, пойдет Порох, ржавые обломки Очень много просадил на них Очень много просадил на них, жаль Можно было просто с пистолета пострелять и все Оказалось бы, да, Причем здесь Самара? Так, давай сюда пройдем Посмотрим, здесь же тоже я здесь не был, получается Или был? Не, не могу вспомнить, но О. Шар с солнцем луной Что это такое? не помню, где мне такое нужно было. Ой, ну получается, что у меня теперь это есть. Не помню, где это нужно было, но получается, что это теперь есть. Сейчас бы сохраниться к 100. Прикинь, меня бы сейчас зомби убили, а я не сохранен. Ты шаришь? Что было бы? Так, я выхожу с кладбища. и Иду к герцогу, да? Здесь нету никаких тайных штук, которые я мог бы поднять, и мне бы за это дали миллионы денег. Нет? Жаль. Сюда мы можем пойти, чтобы какой-то дом. Я так понимаю, что здесь вот эти все локации, они открывают просто какие-то дополнительные штуки, мне дают. О, подожди, может быть, вот сюда можно этот положить? Шар с солнцем луной. Во, в натуре. А, вращать вправо. Ой. А, здесь оно еще открывается и закрывается. Все, я понял. Давай. Ага. Чуть-чуть вот сюда. Шлеп обратно. Да-да-да-да-да-да-да. Сань, ну ты даешь. Ну, мастак, мастер. Видал, я такой... <связь> Проиграл. Сейчас я быстро накатываю. Сейчас просто не на опыте. Блин. О, во-во. А, так нельзя. Спрыгивать просто нельзя. Очень жаль. Меня сейчас там зомбаки какие-нибудь задушат. О-о-о. Да это что? Да это что, мастер? Так, мы как пираты на корабле. Так. Аккуратненько все. Чики, Мики. О, я понял. Вау, Сань, нихера. Тихо, тихо, тихо. Я прошел, что ли? Я, я, я думал, все упало у меня. Я прошел, оказывается. Ониксовый череп. Класс. Наверное, много денег стоит. Наверное, много... Фугасные снаряды. Для чего они? Ключ с, а, скрипичного мастера. О, так я могу вернуться и получить награду. Я... А, матерь Мирандау.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 Она заперлась в дом и, и общалась только с Энджи, куклой, которую для нее изготовил отец. Я благодарен матери Миранди за ее безграничное сострадание. Госпожа Донна явно рада. Быть может, и... не чудится, но я кукла Энджи выглядит более живой, чем прежде. Сегодня она пришла ко мне в сад и заговорила со мной через Энджи. Мы отлично поболтали. Матерь, правда, дарует какие-то способности. Госпожа Донна дала мне желтые цветы и попросила посадить их в саду. Я посадил их у могилы госпожи Клавди. У меня закружилась голова, может, от пыльцы. А потом я увидел усопшую жену. Донна обрадовалась, услышав об этом. Попросила меня прийти к ней завтра. Сказала, что я снова увижу родных. Не совсем ее понял, но она такая добрая. Что-то, мне кажется, где-то тебя обманули, корешочек, дружочек, корешочек. <свеч> угу. Так, Так, <свеч> снайперские патроны. Вау. Туалет. Вау. Туалет. В туалете пуст? Нет. Фото со странной птицей. И что мне с этим делать? Не подскажете? Нет? Вот, ну я из колодец. Могу из колодца достать кол колба, ключ, Дмитреску, колесо от колодца. Все, я могу что-нибудь отсюда достать. И это глава куклы? Вау! Теперь я могу, получается, объединить, да? вот э Есть же система? Есть же, да? Сокровища. Объединить вот с этой штукой И все, это я могу продать, да? Очень ценное, очень ценное, очень ценное Все это мне продать можно? Я все? И это все? То есть это единственное, что ну, можно сделать с этими предметами? Да ты что? это что? Кому стрельнуть? Тебе <плодисменты> сишку дать? А может быть тебе? Гонили Кто борз? Кто борз базарит? Я или ты, а? Бэч так, так, так, так, так, так, так. Смотри, летают, летают. не летят. Они все еще вылетают откуда-то. Я не буду их трогать, стрелять, отстреливать. Вот это вот пускай висит. А. Это тоже. М понял. Я все, я, по я все понял. Патроны. Большой что? Кристалл. М а, все, я понял. Смотри. Опа. Блин, оно... Не, нормально. Все, все, все, все, все. Пацаны, смотрите, как обошел. Тупо прошел локацию. Смог. Не зассал и сделал это. Так, я сохраню здесь, пожалуй. Да. И в алтарь мы вставим еще одну часть. Колесо, колба, ключ, колба с ногами. Кайф. Кайф, кайф, Вам кайф. Давай их... вещь, Да. Кухня герцога. Так, большой кристалл. Продаю. Энджи. Продаю. Деревянная коза. Продаю. Вот это мисс Мэнди. Продаю. Ониксовый череп. Продаю. Нихера себе мне сейчас денег будет. Мясо не продаем. Патроны, пистолеты, патро... пистолеты, пистолеты, пистолеты. Патроны, патроны, патроны. Понял. Угу. Ну все тогда получается, да? А, Обменять на лей, да. Жи. У меня Это очень фест. много. Парфоровые куклы много очень потрено. популярный товар. Уровень 3, 720, 760 на первом уровне. Темп стрельбы 1,6, темп стрельбы 1,5, перезарядка 2,6, 2,7, боезапас 4,7. Но здесь как бы у меня стоит улучшалка. А ее можно снять, может быть, здесь... Во мне так отличная сделка. Изучить назад, сброс, так, вращать, масштаб положение, сброс. Э, Открыть магазин, понял. О, чудно! Я как а раз раз был, Чем бы себя занять? Оружейное. Прошу Что мы можем? Изучить мои новые товары. Так, это мой пистолет, правильно? Правильно. Улучшенный приклад, лучшая рукоятка. Ага. Упор для щеки, для винтовки. Понял. Что у меня было? Снак, так, снак, снак, снак, снак, снак. Хорошо, давай возьмем улучшим в первую очередь. Купить товар. Бог дал человеку да. спину для ноши, но пытаться унести так много. А, и, собственно говоря, вот что: у меня этот пистолет улучшен. Тробоюк это мой старый, получается, да? Или вот это мой старый? Какой? Нет, вот это мой старый. Он очень красивый. Кстати, М1897. 760, 720. Ну, получается, это увеличить урон. Нет. Вот это мы должны улучшить все. Что? А, все хорошо, я закончил. зарядка да. Боезапас тоже, да. И старый дробовик я продаю свой. Патроны для дробовиков, угасные снаряды. Вот этот вот крутой. Но он такой красивый, да ты шо, блин. Жаль. 30 тысяч, блин, всего лишь. Он был крутейшим вообще. Припасы, Так, патроны, значит, мины, мины. Улучшенная рукоятка. Для пистолета. И товар. Да. Улучшили рукоятку на пикалете. Это для снайперской винтовки для снайперской винтовки. Жаль, вот это вот я уже все, не могу этого достать. Ладно, ладно. Кухня герцога я, я здесь еще не, ничего не могу сделать, да? запрещенная с грибами у вас а, количество 3 О, Спасибо. И рыба, мясо птицы и рыба. Ладно. ладно, ладно, ладно, ладно, что предлагаю пока закончить прохождение этой игры, вот, оставим это на следующую серию а, Всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья, вы были на канале Yovo Game, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал И обязательно пишите в комментариях, что думаете по поводу наших с вами прохождений Вы были на канале Yovo Game, всем пока Right. In my heart, stays the fire.